Ну, сейчас посмотрим, что из себя представляет данный мотоцикл Z750 2008 года. Kawasaki Z750 2008 года. Так, мы двигатель проверили на холодную, завелся хорошо. Третий, четвертый цилиндр будет чуть-чуть холоднее. Есть вот такая вот неприятность по крышки, но ну, в принципе это можно покрасить. Но ну, я так понимаю, это что-то химия какая-то капала, да, скорее всего. Не, не знаю, или вода, или что. Но это по 1000 километров вот здесь было чуть-чуть, угу. а потом разрослась, это, да. А на холоде она... он хранился у вас? Нет, ну в холоде, нет, зим, нет. зимой. Нет. Угу. Ну минус год, был. Один год в таком, вот в таком парке. Ну вот просто вот там бывает, но... знаете, влага попадает, а потом льдом начинает расталкивать. Я понял. Колодки походу вообще оригинальные. Не колодки. Новые, да, вы поставили? Не, я их не менял. Я а. просто ездил мало. 1 ну, я думаю, 11 тысяч, наверное, скрутили, скорее всего. Что-то я не верю. Восьмого года в 11 тысяч. А вы проверяли? Нет, если на высшем. -а, а а Так, задняя. Нет, я не говорю про вас. Задняя, это каденция. Нет, я вот, наверное, побегал тысячу. Он был вообще... Возможно, сказать, что... Я понял. Это то я передний оригинал Стэнли, оригинал Стэнли, ручки мененные. Да, то есть оригинальные у вас остались, да? Или сломанные? Да. Ну, то есть вы на нем не летали, не падали. Это хорошо. Ну да, диски похожи вообще. Да, диски похожи. Вот, из 5 4,80 4,9 4, 9, а нет 4.30 4.40 то есть из нас дисков только на каких-то там несколько соток еще ровно выставить надо вот Нет, это у меня возле машины стоял, немножко с зимы с реагентом подтекал. А, ее нужно подкрасить. А ты думал, это от сварки? Не, у меня машина вот так стоит. Угу. Так за за зимой, как бы, чуть -чуть... Нацеплял. Диск должен быть 6, 5, 90. 3. 593. Колодки я тебе уже показал практически новую. Так, кофр остается у нас, я правильно понимаю? Да, он подключен, тут у меня он это, с радио и вот эти угу. вот сейчас. Добрый? Да. Стопаки есть, да? Дополнительные. Нет, вот этот только А габариты. это тут говорит, да, я понял. Наклейки из дома спешу. Я их покрыл, Ну, вот здесь поменял угу. вот эту. Из-за этого это клети налепил. Угу. Оказалось, вон, видите, хитро. Я полный. понял. Печалька. Ну надо будет доклеить там, не знаю, скотчем. Да это, наверное, говоря, так, а можно у вас попросить ключи? Да, конечно. Спасибо. У вас два ключа в комплекте? Да. Еще сервисный из Ага. Итого три. Ребят. Ну, состояние прям нравится. Состояние прям хорошо. Ага. Так, тоже остается? Ну, да. Ну, это же на пятерку, да? Да, на пятерку у нас уже просто Я понял пойдем. Так, да. надо бы его потом проверить, чтоб хуже. Да. да нормально. Ну так вроде меня пока ничего не смущает. Давайте, может, заведем его. Радиатор чистенький, как новенький, вполне можно верить, сколько здесь пробега. А вы на нем, получается, пробежали 60, да? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. А, вы, я послышал, вы говорили, тысячи. А, сейчас у него. А, сейчас у него, извиняюсь, да, 10. Я просто кто-то запомнил 8. не шумит Сейчас послушаем звук. прослони телефон Звуки Прислоняя телефон Посторонних шумов не слышу, сейчас еще послушаю дополнительную трубу красили, да? давит нормально запах выхлопа, реально как новый мотоцикл так, смотрим, все это звезды обычно при парадиге 12-15 вы уже меняете здесь, скорее всего, они еще оригинальные Но звуков посторонних я не слышу, мне нравится Так, ну в принципе все, отключаюсь. Сейчас проверю его, послушаю и все. Пожалуйста. На одни ключи в мотоцикле. Подарки. Я им уже сфотографировал, на всякий случай. Кофры я получается стегну и положу ворота мотоцикла. Да-да. тут не знаю, Ну, упаковать будет поменьше, да. А что у нас? Это туманки, ну, потому что мне их никуда. Угу. Все у меня уже есть. Угу. Новые, я их даже не знаю. Плащевка мотофа была в комплекте. С я понял, понял. И еще одна. Угу. Обычно бесполезная просто винты, которые там у меня либо оставались, либо от установки дуба, чтобы они были. Поворотники еще одни диодные на передок. Uh -huh. Оригинальные задние. Отлично. отлично. Отлично. Отлично. Передний стоят оригинал, я понял. Да, uh да. -huh. Две ручки в отцеплении. Uh -huh. да. Отлично. Приятный бонус. А, вот, чтобы поставить чильный поворот и угу. вот Я в курсе, да, да, да, я заблужки понял. по Да, да, да. А это тоже резома стоит у вас? Это не ризома. Это нет. Да. Это нет. А, то вы просто Но отдельно клейке, покупали, да, дополнительно. Покупал. Дополнительно брали. Да, едет. Я уверен, что это сюда едет. В течение 5-7 дней. Там главное, чтобы он успел поставить на учет. Не знаю. Может быть надо был договор сделать на число. эти слова. Я сегодня отправлю. Да, я сегодня отправлю, вам отпишу Ну что, друзья, не знаю, как вы меня слышно. Надеюсь, слышимость нормальная, потому что я снимаю на старенькую GoPro. Вот на старенькую GoPro. Надеюсь, видно нормально, слышно хорошо. Итак, ну что у нас? Здесь 750, 2008 года. С пробегом вроде как заявлено 10 тысяч. Но учитывая, что он очень и очень в неплохом состоянии, могу в принципе этому верить. Мы находимся возле парковки областного суда Московской области. Отъезжаем. И сейчас поедем тащить этот мотоцикл. Поедем тащить мотоцикл в ПЭК. И ПЭКа мы потом отправим его в ХМАО. Это практически Нижневартовск. Так, шлем пристегнул. Камера работает. А, камера на шлеме. К сожалению, пока что. Соньку я дома забыл, потому что она разряжена была. Вот так вот, может быть, лучше слышно, не знаю, честно, я вообще понятия не имею, как будет сейчас писать этот микрофон, выносной микрофон от GoPro, который я прикастролябил. Ну, сейчас немножечко посмотрим, что из себя представляет данный мотоцикл z 750-2008 года. На мой взгляд, мотоцикл очень такой дерзковатый, но и для новичков, которые катаются хотя бы на машинах, либо на чем-то раньше ездили, вполне неплохой аппаратик. Для города вполне себе. Можно и поджариться, пожариться или поджариться. А можно ехать спокойно, вот как я сейчас. Ехать, наверное, буду спокойно. Пытлячить не буду. Сейчас вот выезжаем вон в Леруа, Ашан. Сворачиваем нам кат на запад. Сейчас поеду в сервис, лью с него бензин. И потом повезу его в пэк. Потому что бензина здесь полбака. А в заставляют его сливать. Едет вроде норм. Вторую проверил. Катнулся по паркингу, разогнался примерно до 70 км в час. На второй передаче тоже по То есть вроде нормально. Ну что, поехали. Это МКАД. У нас получается наружная сторона. Примерно 64 км. Катка. Кстати, вчера ехал на боливаре. и народ, я не знаю, я сузуки не люблю, вы знаете, но боливар меня вообще не впечатлил. Причем я бы сказал бы, блин, что сдал вообще отвратительный. Это который М109 боливар. Мне он вообще не понравился. Вот на Зетке я себя вот не знаю, я сижу, чувствую себя нормально, комфортно, посадка удобная. То каких-либо излишек, на Боливаре, там у него понатыкано всего, там фильтров, там нулевиков, там вот эти вот все кобровские штуки, вот эти вот, которые, забор воздуха, ну короче, такое дело, не айсовое, на мой и мне она упиралась четко в ногу, блин, так так было неудобно, пипец. Вот, сейчас, короче, я немножко боюсь, прокатится. Вроде мод так ничего себе ведет. как работает. Тормоза есть, ее чуть-чуть. Так ничего мод, кстати. Вот я еду спокойно, никого не напрягаю, да? Сейчас стоит не открыться. И вполне себе неплохо. классный аппарат Вот реально классный аппарат Z1000 в принципе не знаю нужна ли она вам Z750 вполне себе ну, после ерша многие берут себе Z1000 но ну, это как бы такое дело кстати на Z750 и на Z1000 вот на этих моторах коленвалы тоже одинаковые у них там практически все одинаково Z750 был сделан из ZX7 а литровый 1000 была сделана из мотора ZX9 на одной передаче все Между ряде. какое междурядье почему нельзя вот так вот просто спокойно ездить зачем обязательно нужно гонять пробки 200 объясните, я не совсем этого понимаю я сейчас подниму ногу Сейчас едем, наверное, на, на третий Вот, вторая Проверим ее Вот, мою маму, а Да что ты за урод, а? Вот, оттормаживаешься нормально, вполне Аккуратненько, плавненько. Мотобан стоял, что-то хотелось меня наверх. В этом ряду очень опасно ездить, реально. Блин, аппарат шикарный, как он мне он нравится. Это вообще пипец. Ну что ты делаешь, уродок ушел. Я в этом ряду между ряде, не могу себя видеть Вот этом вообще Эластичный мотор Более-менее такой подспортивный Ну вот скажем так, что я вчера ездил на боливаре Который сколько там, объем почти по 2 литра 1.8 Вот здесь открываешь ручку, он едет Почему боливар так не едет, я не совсем это понимаю Вообще, зачем такие кубатуры двухцилиндровые огонь на работу ездить самое то вообще милое дело и не кайфово даже гонять вот реально не кайф кайф просто вот маневрировать это шестая смотрим все идет ровно близко моя работа находится, а? я хочу, чтобы мой мотосервис находился километров за 200, я хочу на этом мотоцикле ехать и ехать, реально кайфовый аппарат, вот прям хочется вот, вот едешь, вот Маневренный вообще, ну не знаю, вот база у него ни хрена не короткая, а очень маневренный такой, вот эластичный, кайфовый мост. Я, блин, это, наверное, один из лучших мотоциклов, которые я когда-либо пробовал. Вот Z1000, SX, который просто фантастика. Но это немножко другой класс. Если, например, брать D-1400, это вообще как бы гипер-файк. Вот этот аппаратик, вот для города, самое вообще милое дело. Вот кайфово же, ну, смотрите, кайфово просто. Вот сидишь, вот не знаю, как еще передать. Маневренный, вот оп, оп и все. Высоко сидишь, далеко глядишь. Супер. Что еще для МКДа надо? Зачем спорт покупать? Вот шик, я считаю, правильно говорит. тот, который подписан. Подписчик на канале, мы ему покупали... 800. Вот шик-шик который Вот он правильно, я считаю, говорит Какой смысл брать спортбайки, если вот он есть нормальный дорожничек Который вполне себя неплохо показывает в городе И достаточно спортивно. Не могу сказать, что он прям спорт, конечно Но его не нагружается постоянно вот этими пробками, перегревами Потому что у него и намного лучше Чем нет у какого-нибудь спорта. Потому что спорт надо постоянно давить Его открывать надо постоянно а этот едет все нормально, радиатор огромный он сильно не греется, много лошадей не выдает ненужных абсолютно какой смысл, вот давай на б что ты можешь башан поехал да, небольшая вобла есть, резину будем поменять вот это примерно на 80 будет вобла сейчас Пробую замерить сейчас, не знаю, получится или нет. Нет. до города вам что больше надо или что все кто меня смотрит живут в москве и ездят по мкаду 300 если вы новичок возьмите себе какой-нибудь ёбрик либо не знаю 250 ниндзю если вы совсем молодой новичок до 20 лет возьмите себе небольшой там может быть даже китайцев взять просто понять приловчиться что такое газ тормоз просто а, для понимания как это все работает а потом возьмите себе Z750, шикарный аппарат. Мы взяли его за 279 тысяч рублей, 2008 год. Mm -hmm. Что надо еще-то? Что надо? Вот он отрывается, отлично. Какой смысл брать какой-то злостный какой-то спорт, там, не знаю, F4i, там, зачем? Вот отличный аппарат, те же самые деньги. Так это и год, извините меня, 2008 год, а не 2005 какой-нибудь пятый за те же самые деньги, что продается F4i. Какой смысл? И тут 750 кубиков, тут этот мотор уничтожить, надо еще суметь. Молокубаторные моторы крутят намного бодрее, поэтому они умирают быстрее. Че, давайте стартанем. Подхват какой после 8, вы видели, а мне поворачивать. на самом деле простит вам эти ошибки которые вы в повороте например захотите там перегазовать там или что-то он вполне простит потому что у него нельзя намного лучше работать чем на любом спорте сейчас заеду солью бенз и поедем дальше ставить его в пэк Вот как-то так. Если вам нравятся такие видосики, вот с GoPros, так скажем, пишите, ставьте лайки, дизлайки, там, не знаю, комментируйте что-нибудь, потому что я не знаю, я так понимаю, что народ на такие видосики прямо агитирует, говорит, надо снимать такое. Ну давайте поснимаем. Сейчас солью и поедем дальше. Ну что, друзья, бензин слит. Отчечи одеты. Перчатки в бой. Закрываем сервис. И начинаем отправляться. Все-таки ниже так вот опущу. Все-таки, да? Вот так вот, наверное. Бензин слит. А, кстати, не знаю, заметили вы или нет. Вот здесь только что висело крепление... Вот пятер, пятерки айфона. Я его наглым образом спер. Знаете почему? Потому что у меня пятерка, пятерка iPhone, как рабочий, тот на который вы звоните, 909 649 2055. Позвоните на этот телефон. Он у меня постоянно либо в кармане на работе, либо здесь, например, висит, ну, то бишь на, во время движения, чтобы я вас постоянно видел. Короче говоря, вот это вот крепление я наглым образом выпросил у Андрея, хозяина данного мотоцикла, вот у покупателя. И он мне очень любезно предложил его себе оставить. За это ему спасибо. Потому что я решил спросить, потому что сейчас у всех уже есть айфонщики, то уже шестерка, семерка, восьмерка. Уже даже у некоторых десятка появилась, у многих, наверное, да. Вот. А мне нравится пятерка тем, что у нее форм-фактор такой удобный. И им удобно в любое время. Так, ну что, бензин слит. Бутылочку я с собой на всякий случай взял, если буду совсем подсыхать. У нас вон горит. Бензин горит, там Резерв чтобы не нагревался моторчик бензонасоса. И взял с собой примерно грамм 300 взял, для того, чтобы подлить, если вдруг где-то застрянут. Тут ехать недалеко, в принципе. Я думаю, мне этого хватит. Я буду ехать аккуратненько, не нагружая. Вот сейчас доедем, отправим в ПЭК мотоцикл. И поеду обратно на такси. Андрею отдельное спасибо за то, что преподнес такой подарок. Вещь очень ценная. По крайней мере, в моем случае... Потому что так как, я так как я пользуюсь пятым айфоном, как навигация по городу, особенно в центре Москвы, меня вообще обескураживает. Я там ни хрена не понимаю, куда надо ехать. Так, нам сейчас уходим направо, здесь сделали шикарную развязку на рябиновую. и оттуда можно легко попасть в ПЭК. Раньше тут был ремонт дороги, и надо было ехать хрен знать, куда. Я взял с собой на всякий сути шлангочек, чтобы их Убедить, что я точно все слил, чтобы они попытались еще это сделать Но там в любом случае полоскаться что-то будет То есть условно говоря, там на пару километров может быть хватит Но, к сожалению, для того, чтобы осушить полностью бак Нужно либо кататься, что это очень опасно для двигателя Для моторчика, для моторчика бензонасоса это очень опасно Но, либо снимать полностью бак и вытрухивать его а это мы, сейчас делать не будем. Сейчас мы приедем, снимем клемму с аккумулятора. И бак уже, в принципе, осушен. Будем его заматывать, упаковывать. Скорее всего, кофр задний мы сделаем отдельным грузом. Либо сделаем вместе с мотоциклом, положим его на сидушку. Потому что слишком много занимает места. Вот получается на Рябинову в обратную сторону, либо на Рябинову дальше, в сторону МКАДа. Шикарный развед. Шикарный день. Отличная погода, сухо, тепло, не жарко. На мотоцикле вот ехать по... Начинается. Сейчас заглохну. Заглохло. Заглух Не доехал чуть-чуть Не, так нельзя Надо подлить бензинчика чуть-чуть Сейчас подлю бензика И поедем дальше Что-то я не ожидал, что прям так много выльется оттуда Обычным шлангом Не зря взял с собой бензик. Причем я там, ну Грамм 300, еще и подливал после того, как слил. Сейчас еще подольем. Лить много не будем, нам-то осталось чуть-чуть -то совсем. Короче говоря, Андрей, рекомендую все-таки приехать с бензиком. Потому что бак будет практически пустой. Вот такие дела. Чаем, аварийку и потихонечку поехали сейчас чувствую я также доеду и просто докачусь туда там бенза вообще не будет а так аппарат мне очень нравится вообще кайфовый я вот кава меня прям радует кто бы что ни говорил это лично мое мнение субъективное и мне, на самом деле, по большому счету, по барабану, на ваше мнение, то, что кава говно, там не говно, там вторая вылетает, чушь полнейшая. Вторая вылетает и на фонде, вторая вылетает и на Сузуке, на Боливаре, на том же самом, у них постоянная проблема. Так что это больше, наверное, проблема не самой фирмы, не самого бренда, производителя, а проблема, скорее, того, кто ими пользует, тех, кто ломает. отлично бензин закончился там он прискается поэтому ему то есть захват то нету благо это не как дизель что прокачивать потом надо будет вот они мы приехали в ПФ. сейчас будем сдавать сейчас осталось только крему отцепить и все Граждане соседнего государства, куда мне надо стать? Привет. Привет. Бензин проверять будешь? Смотри. Много видно. Смотри. Видишь? Да, конечно. Пожалуйста. Есть, конечно, есть. Я ж как тебе его солью целиком? Я вот ехал, сейчас заглох, подлил 20-200 грамм и доехал сюда, с поворота. Вот такие дела. Так, ну что, вкратце, получается, втыкаем вот сюда ключи, открываем сидушку одну. Здесь, получается, дергаем вот за вот эти вот страсы, открывается передняя сидушка. Соответственно, откручиваем вот эти болты и откручиваем вот эти болты. Оригинальные ключи лежат здесь, вот тут в упаковке. Откручиваем, подсоединяем клемму аккумулятора, закручиваем обратно. Ездим, наслаждаемся жизнью Вот открутили болты Снимаем вот эту планку Аккуратненько Вытаскиваем оку. Достаем клемму, прикручиваем И все будет шикардос Не забываем заправить бензином Бак пустой На этом в принципе все Всем привет! Выражаю огромную благодарность Патрику за помощь в приобретении мотоцикла. В два дня он был осмотрен, выкуплен, отправлен мне в Ханты-Мансийский округ. Мотоцикл благополучно встал на учет уже на номерах на своем регионе. Патрик, огромное спасибо тебе за консультации, за ответы на кучу моих вопросов. В общем, развивайся и процветай!